Важной составляющей любой профессии всегда является взаимопонимание и сочувствие. Однако, когда дело касается волонтеров, можно смело умножать количество затраченной энергии на 10. Именно поэтому в Институт психологии и образования приехали участники благотворительного фонда «Светлый путь», которые готовы поделиться со студентами своим бесценным опытом работы в городах Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Они рассказали о том, как не бояться трудностей и быть готовым в любой ситуации прийти на помощь. Скорее всего, вот этот, наверное, отвечая на этот вопрос, да, что желание как-то быть помощью какой-то, как-то принести какой-то мир, не знаю, как правильно ответить. Но горе, мы все слышали про это горе, видели по телевизору. Хотелось как-то помочь людям, что то на открытой лекции поднимались разные вопросы, но самый важный из них – что же на самом деле такое быть волонтером? Рустам Аламов и Андрей Юртаев на своем примере рассказали, как же быть полезным и не оставаться в стране в такое непростое время. Их главная цель – это помощь мирным гражданам, которые стали невольными жертвами обстоятельств, давая им возможность постепенно вернуться к обычной жизни. Люди, там есть и взрослые, есть и ну, в основном взрослые люди пожилые, и есть дети. Молодые родители, даже некоторые, которые оставили своих детей, уехали там, на заработки или уехали в Россию. Но много вопросов, конечно, почему дети были оставлены именно бабушкам и дедушкам. Такое тоже есть. Но мы этим людям слушаем. Вот уже на протяжении года каждый месяц волонтеры из благотворительного фонда доставляют гуманитарную помощь мирным гражданам в городах: Луганск, Мариуполь, Свердонецк и многих других, стараясь помочь каждому, нуждающемуся в жизни на необходимых вещах, вселяя в них веру в себя. Елизавета Газизянова, Фарид Захитагле, Универньюз.